Позолоченные вставки – это лучший вариант. В таком случае в предстоящем году финансовый успех будет для вас гарантирован. В целом же важно следовать главному правилу. Выбирайте наряды теплых нежных оттенков. И еще один такой очень важный критерий – в одежде должно быть удобно. Если львица предпочтет юбки или пальто, брюки, а то и какие-то шортики поверх колготок, то к этому порыву очень важно будет прислушаться, потому что он идет изнутри, и эта подсказка свыше. В украшениях скромничать тоже не стоит, хотя они должны сочетаться с общим образом. Если температура помещения, где будет проходить встреча, праздника, это будет позволять, то дамам стоит прислушаться к рекомендации о достаточно глубоком декольте, которая значительно обогатит ваш общий образ. Я очень надеюсь, что вам помогут мои советы встретить новую хозяйку 2020 года во оружие.